Коллеги, сегодня о строительстве мусо перерабатывающего завода в Бишкеке об этом поподробнее расскажут директор Агентства развития города Бишкек и привлечения инвестиций Малдохолов Курманбек, почетный консул Чехии в Кыргызстане Марат Джанбаев, представитель инвестиционного фонда Фенди Капитал Кабила Данишева. Владельцы глава компании «Импекс» Ярослав Вебер и юрист, автор закона о мусоре в Словакии Марьян Башанский. Пожалуйста, крыша уршей, китый. урмат тоже урмат-тур журналисты. Сегодня мы, селезместер, билгендей, Кыргызстан, бишкек Шаранда. Мусарда Хайраиштетичу, Завод Пойнча, э, эксперт Аргельген, ушел э, компания да, Нун, инвестор Аргельген, ушел Пойнча ушел мыр тараунан башталган, шул биз жанг жа, жа зауат паус, биз гэбишкеке зауат керектеп. Ошондой баштап э, биз ишчүргүзүп анан биз э, бул марат маздага э, офицалду түрдө кайролуп, анкени марат маздаг шул гупчилдан бери Чехиян пачотну консулу Киргизстанда. Ошол Чехияда бул мәселе чечкин жолдор уар, ошол жакта инвесторлар бар. Ушел в Сюлюшу, Джургус Бергеледеп, Марат Марат Мурза Ушел в Чехию, Мамликетнен, Ушел в Чехию, Ушел в Чехию, Ушел в Чехию, Ушел в Чехию, Ушел в Чехию, Ушел в Чехию, в в Уссуле, кто геличекте, хандай, мусор массе лес, хандай, баштхасак, полот, геличекте, хандай, бар, ну а нам буруса, менен, мэрия, карта ойынша, План даштргам, суш ⁇ был э, без а нам э, э, детальный Здравствуйте, уважаемые журналисты. Как вы знаете, мы э, уже... Как 8 месяцев тому назад мы с инвесторами проводим работу по строительству мусороперерабатывающего завода. Мы по поручению мэра где-то 8 месяцев тому назад мы обратились к господину Джанбаеву, потому что он является почетным консулом Чехии в Кыргызстане, чтобы он нам помог найти инвесторов в целом в Чехии, но у него также был, были другие возможности по всей Европе нам найти инвесторов. И вот первая встреча у нас была в прошлом году, в октябре месяце, в Чехии. Мы встречались с господином Вебером в его офисе, и тогда мы договорились, что мы будем с ними сотрудничать. И они тогда уже... Нам, мэру, презентовали свои решения по строительству мусороперерабатывающего завода, по управлению твердобутовыми отходами. После этого они приезжали, мы... Это уже третья, четвертая встреча, их приезд в Кыргызстан. Когда они в прошлый раз приезжали, мы подписали протокол о сотрудничестве, и также мы подписали дорожную карту, в рамках дорожной карты, какие мы должны провести работы. Подробности наши инвесторы вам скажут. И в рамках этого мы работаем. И я хочу подчеркнуть, что мэрия города Бишкек, мы работали, мы предлагали многим странам, многим компаниям прийти в Кыргызстан и помочь нам в строительстве мусороперерабатывающего завода. Но у всех была идея просто продать завод, а как он дальше будет работать, как он дальше будет существовать, как он будет управляться, никто не, не давал нам решений. Единственное, кто на сегодня полностью взял ответственность в дальнейшем в управлении, как он будет работать, и чтобы он не просто работал, а приносил пользу городу Бишкек, вот компания с Чехии, они инвесторы предложили свои решения. Я хочу, чтобы Сейчас Марат продолжит, и потом, наверное, вы можете задать вопросы. Спасибо. Саламас Тарвы, урматую журналисты, мы стал к в Мурзагачон Рахмат визитан стройтканью. Менат Мен Он Камила Данишваим, шол инвеститс алх фонд Компания Чехана, регринация, медиа, тармахтар, дайвай, биржи, сроже, ракеты, чехи, да, регриндин, кампания, хрисал, да, да, да, Ал компания ната регрин Азия сайт интернет сайт Ярослав Ярослав Вебер, Ярослав, э, Вебер Чехия HGT импекс Ученичка Мариан Бошанский, Мариан мрза, Бельгийю юрист, Бельгийю, что мы зам тастанды таранда, тастанды тарманды, мы зам долларлор нафторы, словацкие, что Европа шарларн акрк жирмачил да, что мы зам бери, че на, что Кыргызстанга гелиген бул сапарнда, биздин биринчи мы за истеп и степчеву, джиншел, бизнес берут, бизнес-конференции, малыма первый, хромик мурзай, долбер, бишел Маума, Хандес, а на Грошевурген, исторонно, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что Здравствуйте, уважаемые журналисты, представители средств массовой информации. Рад вас приветствовать. Я хотел бы представиться. Меня зовут Марат Джанбаев. Я представляю Чешскую Республику в качестве почетного консула. И сегодня со мной наши гости, которые приняли решение сотрудничать с мэрией города Бишкек, с Кыргызстаном, и в качестве инвесторов, и в качестве группы компаний, которая будет строить мусороперерабатывающий завод и не только мусороперерабатывающий завод, но и управлять целым мусорным хозяйством, так скажем, да, если будет правильно сказать. С правой стороны госпожа Камила Данишева, она является председателем инвестиционного фонда, которая привлекает инвестиции сюда и в то же время генеральным директором компании Legreen Asia. Я хотел бы внести ясность в наших СМИ, и в социальных сетях идет такая полемика и дезинформация, что вот чешская компания Regreen, у которой есть определенное количество денег, малое количество денег на счету, замеревается строить завод. Хочу сказать, что название похоже, но эта компания не имеет никакого отношения к нашему проекту. Еще раз мы хотим это повторить. А Компания, которая будет строить мусороперерабатывающий завод, называется Regreen Азия с регистрацией в Кыргызстане, поскольку мы изучили законодательство о инвестиционных соглашениях в Кыргызской Республики, согласно которому инвесторы должны открыть компанию в Кыргызстане, открыть банковский счет и туда э, или перевести, или вложить свои инвестиции таким образом доказать, да, что у них есть инвестиции. Вот поэтому э, наши гости э, два месяца назад здесь создали компанию под названием Регриназия. и госпожа Камила Данешева является генеральным э, директором этой компании. С левой стороны господин Ярослав Вебер. Э, господин Вебер является создателем и руководителем компании HDT-IMPEX, ведущая чешская компания и э, членом правления Регленазии, ответственным за финансы и заключение инвестиций. Также наш вот, третий гость – это господин Мариан Бушанский. Он из Словакии, является э, автором, известным автором законодательства и вообще нормотворческой базы по отходам, по ТБО и мусору в Словакии, в Чехии в ведущих странах э, Европы. Любезно э, сотрудничает с нами, он как раз... Э, делиться опытом европейским и является одним из авторов, я думаю, будущего законодательства Кыргызстана по ТБО и по мусору. Я предлагаю задать нам все, так скажем, и острые, острые вопросы, потому что очень много домыслов, очень много дезинформации. Наша цель пресс-конференции – дать вам правдивую, прозрачную и открытую информацию. Спасибо. Я, наверное, переведу гостям, чтобы они ответили. Тади Сапани с телевидения Септа, как вы вы бы на выставбу таких таковых товаров на Ještě jednou všem děkuji za pozvání. Co se týká zkušeností, já bych asi na počátek chtěla vysvětlit, že zkušenosti nemá entitaprávní subjekt. To znamená, subjekty, něco, co naplňují lidi a jejich znalosti. V našem týmu máme velké množství, velké množství odborníků, kteří mají mezinárodní, nadnárodní zkušenosti v rámci zpracování odpadu. A není to jenom pouze vytvoření závodu, závodu na zpracování tříděního odpadu, ale je to kompletní systém konzultace a nastavení celého procesu, který začíná u legislativy, projde si kompletně celým procesem metrixu a končí u uh, vyhotovitele odpadu. Ty zkušenosti jsou velké, tady máte dneska představu, já s později vám představíme každou osobu personálně a dáme blížší detail ke zkušenostem. Zdravotě, vážení žurnalisté, ráda vás představit, Když se na váš otázku, samozřejmě nové jsou zvolené kampaně, mnoho regenerací, ale nejméně dobrou zastupitelství, které No, naše komanda. Команда вот именно консорциума, люди, которые здесь представлены, вот вы можете видеть на экране презентацию членов команды, они имеют многолетний опыт, работы по строительству мусороперерабатывающих заводов, и не только по строительству мусороперерабатывающих заводов, но и вообще работают успешно в области ТБО, в области обращения с отходами и мусором, потому что это вопрос очень сложный, комплексный. Почему-то акцент всегда идет на строительство мусороперерабатывающих заводы, но чтобы его построить, нужно правильно управлять отходами. И вот наш подход именно заключается в том, что мы собрали, так скажем, команду лучших профессионалов, это и в техническом плане, и в экономическом плане, и в юридическом плане, которые могут здесь создать единый механизм для строительства мусороперерабатывающих заводов, которые могут утилизировать, перерабатывать успешно отходы города Бишкек. Ještě bych sem doplněla, že naše společnost není integrátor, to znamená, že my nejsme prodejci, prodejci technologií, my nabrhujeme kompletní systém pro celý stát, nejedná se jenom o lokální řešení odpadu, ale kompletně o republiku nebo stát jako takový, jako celek. Já chtěl vám opětnit, že my nejváme integrátorem kompaně, která prodává za vod. То есть Нашей целью не является продать для города Бишкек или страны завод, а мы наоборот являемся группой компаний, которая предлагает решение проблемы. Да? Решение проблемы не только на уровне города Бишкек, но и решение проблемы на уровне страны, целой страны. И поэтому наша цель это комплексный подход, где частью является мусороперерабатывающий завод. Co se týká řešení, my máme dopady samozřejmě i na budoucnost, to znamená edukace. Promítáme systém řešení odpadů do škol, do výchovy našich dětí samozřejmě, do edukace, do sprých. na to máme určité nástroje, atributy, které budeme používat a implementovat samozřejmě i v Kyrgyzstánu. Například, části našeho projekta, dějitelnosti, nikdy, se středí s um, můsobem, vyrobáte v tak s můsobem неотъемлемой и очень важной частью является просвещение, просветительская работа населения, которая начинается с детских садов, со школ, работа с населением именно донести до них суть, да, вот, так скажем, сортировки мусора или же правильного обращения с отходами. Это вот является очень тоже важной неотъемлемой частью нашего проекта. Да, все, вот здесь вопрос от 24 кейджи был. Когда начнется строительство? Я Ne vystuvi Na přímou otázku nelze odpovědět datumově, ale počítáme s tím, že okamžitě po dokončení studie feasibility předložíme přesný harmonogram dalších prací, ale zvažujeme v současné době, vzhledem ke kritické situaci, která je, i mobilní řešení současné situace. To znamená, že před výstavbou závodu začneme pravděpodobně třídit už na mobilních zařízeních. A ještě ty karty. Uh, uh, máme uh, vlastně podle uh, plánu, který máme uh, vlastně uzavřený, který se jmenuje Roadmap, uh -huh. uh, tak vlastně uh, v říjnu бы вспомнили за чьи фазы выставки. Спасибо большое. Господин Вебер говорит, что сейчас точно сказать дату невозможно. Не из-за того, что они не знают, а по простой причине нету пока техника экономического обоснования ТЭО, которая сейчас как раз таки разрабатывается. На данный момент компания занимается ТЭО, и... Господин Вебер в то же время подчеркивает, что компания не намеревается ждать, пока закончат ТЭО, потом заключится договор с правительством, с мэрией. Компания готова уже применять мобильные технологии для хотя бы сортировки мусора на территории полигона и таким образом показать да, на своем примере, что у компании как раз -таки намерение не ждать, а работать. И второй момент, как вы знаете, между... Консорциумом и мэрии был подписан документ, это протокол и дорожная карта. По дорожной карте закладка капсулы для строительства мусороперерабатывающего завода обозначена октябрь 2023 года и мы надеемся, что в октябре 2023 года это как раз будет дата начала строительства мусороперерабатывающего завода. Если вы как, начнете, а поставите, за какую добу, как долго это будет составить, а будет спровождено. Взглядом к тому, что, конечно, выставание завода и пооборотния стадий тревают какой час, так именно поэтому мы пришли уже в súčasности, так как мы вчера презентовали пановим приматорови с умыслом а, актуального и а безпространного решения смены способу а, накладания с отпадами, с коммунальными отпадами, со старедными отпадами и а с биологически разложительным отпадом. Так, чтобы эта смена настала недель, как это можно, с чем может начаться и в следующий месяц. Я знаю, но чтобы что не идем ждать два года на завод, а что просто... Ну, что, что изготовление может rok или два, два года, два года, Само же, выставка предпоказала до двух лет, так, чтобы до двух лет от подпису меморанда и инвестиционной зловы могла быть пустяна продукция в заводе, в модерненном Здесь, господин Парыш, немного не понял вопрос, согласно протоколу и дорожной карте, завод должен быть построен за два года сегодня сразу скажу, что картасы, протокол бонча Já bych jen doplnila, doplnila, že dva roky od všech povolení, které jsou nutné k výstavbě, aby to nebylo vnímaný, že od propisu smlou. Tak bych to takhle činěři, že ještě v tomto člověk v Sudiru, nebo v Amělsku že v Růh sádka a závět bytky než toho. A tímto člověk nebylo všetky, a tímto člověk nebo všetky, a tímto člověk nebo všetky, a člověk Отчет строительства завода как раз-таки берется не с момента подписания договора, а с того момента, когда государство предоставит все разрешительные документы. Да? И вот с этого момента мы отчитываем два года. Еще можно я добавлю? Вчера у нас была большая платформа встреча с господином мэром и с мэрией. Компания является не только инвестором и будущим оператором по мусороперерабаточному заводу. Компания приехала с конкретным предложением и готовностью решить по тушению пожара на свалке. То есть Для понимания журналистов и общественности мы хотим пояснить, что то, что говорится о мусороперерабаточном заводе, это территория нового полигона, которая строится. И, соответственно, завод будет расположен на другой территории. А на сегодняшний день горожане и граждане, они именно вывозит, вывозит мусор на старый полигон, а старый полигон, как вы знаете, дымит, и это является одним из очагов смога. У наших коллег очень большой опыт по тушению пожара с использованием современных технологий, в том числе, допустим, дроны с тепловизорами, которые могут определить очаги возгорания. И таким образом у компании есть четкое предложение потушить очаги возгорания раз и навсегда, чтобы свалка она никогда не пылала, не горела. Верно. А где именно будет располагать локацию? Причем. Причем, Причем. Причем. Причем. А, я сейчас переведу к гостям, чтобы они понимали. Они спрашивают, что правее, та товарная будет на да. ином пуде, что да. этот полигон, та складка, то это соучастная, но то, что вы будете делать, что вы будете выстроить, то будет на иной складе. Да, да. А про то она, пани Норинашка, она спрашивает на ту конкретную локацию. Я пойму. Да. Да, вот э, территория нового полигона находится прямо рядом. Это ну, Локация почти одинаковая. Просто, понимаете, очень, э, очень тут э, важный вопрос, что старый полигон, он э, был введен в эксплуатацию в 1974 году. Он устарел и морально, и физически, и он переполнен, и не отвечает никаким экологическим нормам. То есть, есть вопрос грунтовых вод, есть вопрос загрязнения почвы. да. А новый полигон, благодаря мэрии, и проекту Европейского банка развития, строится по всем стандартам. Там на грунте укладывается специальная фольга, которая не позволяет просочиться в почву вредные химические вещества. И поэтому вот завод будет построен на территории нового полигона, но компания будет вести работы на старом полигоне именно по тушению пожара и по рекультивации старого полигона. Да, а завод будет построен да. на территории нового полигона, который да. находится рядом. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pán se ptá, že už poslední deset let nám přijíždí hodně zájemců, investorů, kteří slibují, že to postaví, že to už úspěšně dělá a pak zmizí. A pak mm, žádný úspěch. A kde je garance, že jste taky přijedete, něco slibíte a pak uh, zmizíte? Uh, to je první otázka. Uh, druhá otázka, vy jste jako... Те, что давали те предходящие зайцы, уже они приели, они ничего а чей не а как вы планируете обеспечить эти инвестиции? Když dovolíte, já začnu od konce, od té třetí otázky, to se týká finančního zabezpečení, tak samozřejmě investice bude složená ze dvou částí, je to privátní ekvita a je to bankovní financování. Je to standardní financování, který, které je běžně využíváno na tyto typy projektů? To je v rodinské praktice, to je standardní procedura, kde na takové typy projektů skladovají investice, od už částných fondů, i od bankovních -huh. investic. Co se týká druhé otázky, jestli máme nastudované uh, business case nebo případové studie, které proběhly tady v Kyrgyzstánu, ano, máme. Jsme s tím seznámeni, známe situaci, která byla dostupná z materiálu, které jsou veřejně dostupné a i z nějakých dalších zdrojů, s tím jsme obeznámeni. Váš My s, s, s No a první, první otázka. Mě osobně, teď mluvím za sebe jako za Kamilu, mrzí, že žijeme v době, kdy se dějou takové věci. Mrzí mě to i velmi vůči Kyrgyzstánu, nebo je to krajina, která má krásnou přírodu a myslím si, že si zasloužíte, abyste měli čistý prostředí, žili jste v čistém prostředí. Garance, my vám můžeme dát slovo, A samozřejmě jsou tady právní vazby, které jsou dokumentovány kontraktama, investicami, které, které samozřejmě vkládáme do, do vaší země. Jsou to, jsou to privátní peníze, bankovní, ke kterým my se zavazujeme a máme k ním nějaký právní vztah a samozřejmě investici musíme, musíme profinancovat zpátky. A samozřejmě už momentálně v tuhle chvíli, jak kolega doplňuje probíhá, probíhá visibility vizituy a samozřejmě neustále pracujeme na, na projektu v Kyrgyzstánu a že ty náklady, které reálně, které reálně jsou, jsou už čerpané, je pro nás i pro nás samotné a našich investorů závazek, aby projekt byl dokončen. Nebo samozřejmě my jsme obchodní společnost a vnímáme i rentabilitu projektu. Jo, не будет ли такого, что у как и другие, исчезли Да, есть такой риск, но я, во-первых, хочу сказать, что я очень член рода вашей страны, красотой вашего города. Мне жалко людей, честно скажу, которые живут в таких условиях, где не убирается мусор, не решается вопрос мусора, или это является причиной экологической проблемы. И мы как раз таки хотим помочь. Относительно гарантии, конечно, одного слова недостаточно дают слово, но э, в рамках по нашей договоренности с медией там прописаны конкретные юридические механизмы, как мы гарантируем. Вплоть до того, что мы здесь открыли банковский счет, где на банковском счету мы должны показать э, наши инвестиции, наши деньги, то, что мы и делаем. И э, как вот спинку моменты сказал, что восемь месяцев уже работа идет, компания уже тратит свои деньги, инвестирует, и, допустим, элементарную возмущенность, разрабатывается перво. Э, на эту работу тоже. Сейчас не ожидается, ну, они не ждут, пока завод построится, да, пока подпишется договор, уже идет текущая работа по а, предоставлению технической помощи помощи для мэрии, чтобы правильно вывозился мусор, мусор, правильно утилизировался а, мусор, да? И а, это и является тоже доказательством того, что у компании серьезный интерес сотрудничать с городом. Celosvětová otázka. Uh, ukazuje tak úroveň uh, vlastně vyspěrosti toho národa, jak přistupuje k nakládání odpady a nevíme důvod, proč odešly ostatní společnosti, jestli neviděli uh, efektivitu, nemůžeme to posuzovat, jejich uh, důvody, my můžeme mluvit pouze za nás, ale uh, to, co je pro nás nejdůležitější, Je, že to není samospásná záležitost, že postavíme závod na zpracování odpadu. Je to celospolečenská otázka a zejména novináři musí i v tomhle být ti, kteří pomůžou, vlastně v tom, aby naučili společně s námi vlastně celou společnost nakládat odpady, děti, a tak, aby my jsme mohli zase ty odpady dobře zpracovávat. Není to otázka jenom na nás a na naši společnost, že tady postavíme závod что этот завод mm -hmm. это целосполученская на уровень народа. Господин Вебер, хочу подчеркнуть, что есть еще другая сторона медали. Строительство мусороперерабатывающего завода, наше увлечение, это не является панацеей в решении вопроса не только города Бишкеп но и вашего общества. Как вы знаете, проблема отходов, проблема мусора – это всемирный вопрос во всех странах мира, во всех городах. А здесь, особенно в городе Бишкеки, этот вопрос не решался десятилетиями, годами. И, пожалуйста, здесь мы больше предлагаем сотрудничество. Завод не решит все ваши проблемы. а В первую очередь пропаганда, просвещение населения, да? как правильно сортировать мусор, как правильно выбрасывать мусор, да? или как все это правильно утилизировать. Здесь очень большая роль журналистов и масс-медиа, чтобы они занимались просвещением. Здесь мы тоже хотели, полагаемся на вашу поддержку, на ваше сотрудничество. Буквально, нижке мундай акча салганемис, андай маглмат бизде жок. Шу мусарзавот, кураус, ушу акча Да, компания Ушол европейский банк Ушол компания Марат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 Халдах Тарда, а зайцы шкеректы. Була куратор ганзаота, ушел паливурного, джан жылда ушел без желда, терчу, мусорчаса, а на паязелера, утилизация, халдах бан, переработка, хайра холданучу, не все работы. Она бегун, бегун,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 Ушел в бар, чече, Чечетурандаероп, ушел в Силушлюджирот. Она ушла в Мизамбойнчадароп, ушла в Мизамбойнчадароп, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла керек, Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла в Мизамбойнчун, ушла У нас до этого, я в начале пресс-конференции говорил, что было очень много компаний, которые хотели построить, но у них было одно решение, одно это продать завод, а дальше что с этим заводом, как он дальше будет работать, было непонятно. А здесь в той части, что да, эстонская, вопрос был, эстонская компания, она не является инвестором, она выиграла тендер Европейского банка развития, на чтобы построить новый полигон. Если мы не построим завод, а будет просто новый полигон работать, то продолжительность его жизни будет 4 года, 4-5 лет. Потом надо будет обратно строить новый полигон. И таким образом это будет продолжаться бесконечно. Наши инвесторы на сегодняшний день предлагают, что когда будет построен мусороперерабатывающий завод, он будет перерабатывать 80% мусора. Но в дальнейшем, если мы убедимся в морфологии в структуре мусора, то в дальнейшем будет следующий этап, и они говорят, что можно 100% мусор перерабатывать. То есть до полигона уже ничего не будет доходить. Меня вначале бросили тараунан, тараунан. Биз жок. Бул маселе Биз бирдага экспер, жалда, Уйымдар, грант берет, банан ошелогу, бяқтан эксперттерді, четерлікуден эксперттерді алып, ошелогу, бақырғыстан месеуне нақча құрытқонды. Берде, бүгін күгінде бардық, қары жатттарын барын төлігенін бұл болсаушы инвесторларын өзін мойнында. Бұлар өстері ғандай эксперттерді апкелет, өміне ғлад, бұлар өстерінің қылған іші. Менің, бұл шыға еще вопросы, коллеги? Ну, вопросов нет, да? Спасибо. Тогда позвольте на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за участие. Спасибо. Ага. спасибо. спасибо.